получил много вопросов в instagram о том какая монета 10 гривен нового образца может стоить очень дорого и продав ее вы сможете заработать реальные деньги купить себе телефон или музыкальную технику или что-то другое так как существует много коллекционеров которые хотели бы положить подобную монетку к себе в альбом в прошлом видео я показал вам вот эту монету 2 гривны с нарушением соосности сторон. Кстати, в том видео я разыгрываю 2 гривны 2018 года, покрытые золотом от компании «Золотой слой». Оставьте там комментарий, кто хочет участвовать. И в этом ролике тоже будет конкурс. Я разыграю целый набор монет, покрытых золотом 999 пробы. Это монеты повышенного качества чеканки от Национального банка Украины. Все в золоте и оформлены в набор. Ну, подробности дальше в видео. И не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, так как это как раз одно из двух условий участия в розыгрыше. Сделайте это прямо сейчас, чтобы подписаться не забыть а после конкурса или если видео не понравится уберете лайк начнем с того что мне сказал знакомый который работает на рынке ну передаю тебе привет владимир что там нашли новые 10 гривен с заметным браком нарушением соосности сторон что такое соосность, какие есть отличия и почему стоит дорого, я рассказал в прошлом видео, ссылка будет в описании. И вот после моего прошлого видео мне написал подписчик и сказал, что нашел такую монету и предложил купить. Сейчас я вам ее покажу. Вот вы видите 10 гривен, магнитные свойства у нее как и у обычных монет, слабомагнитные. А вот визуально видим на монете поворот аверса относительно реверса на 180 градусов. Для украинских монет это редкость. Ну, уже встречались подобные браки на 5 гривневых монетах, ну, довольно дорого были проданы на Виолите, больше 3000 гривен. Ну, на монете 2 гривны, которые вы прямо сейчас видите перед своими глазами, от 2,5 до 3,5 тысяч гривен. И даже одна гривна вот была выставлена у меня в Facebook-группе. Кстати, обязательно добавляйтесь в Facebook группу, туда вы можете высылать фото монет и спрашивать меня или других нумизматах о ценах на эти монеты. На 10 тысяч участников Facebook группы я сделаю конкурс с призами. Ссылка на Facebook будет в описании. Какие дорогие браки еще встречались на новых монетах 10 гривен, спросите вы? Вот на днях было выставлено две монеты с нарушением соосности сторон на 90 градусов. Их выставили в группе у Васля ценные обиходные монеты. И у меня в группе тоже можно увидеть. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы коллекционер, во сколько бы вы оценили такие монеты 10 гривен, поворот на 90 градусов или вот такую десятку с поворотом на 180 градусов. Очень интересно ваше мнение. Ну и конечно, заглядывайте к себе в кошелек. Вот что мне присылают из совсем небольших браков. Ну, как я понял, это довольно часто встречается, хотя мне и не попадалось. Тут небольшой градус поворота. Как вам? Ну, такая монета, конечно, стоит не сильно дорого. Хотя, возможно, некоторые коллекционеры готовы за нее заплатить 10, 20, 30 гривен. Будьте внимательны и проверяйте свои кошельки, когда платите. Возможно, именно у вас дорогая монета Украины. И давайте перейдем к конкурсу. Для участия в розыгрыше набора монет Украины, покрытых настоящим золотом 999 пробы от компании «Золотой слой», их инстаграм будет в описании, просто будьте подписчиком моего канала и поделитесь этим видео или любым другим моим с одним человеком, в Вайбере, в Telegram, в Фейсбук, в WhatsApp, где угодно. ну Благодаря вам человек может найти редкую монету Украины и будет очень благодарен вам. Я определю победителя среди ваших комментариев. Я случайно выберу в прямом эфире ролик на моем канале, среди последних 20 выложенных, ну не шорт, не коротких. И среди этих комментариев определю победителя. Призы я всегда отправляю за свой счет и с автографом. Так что пишите комментарии не только под этим видео, а под другим любым для участия. А прямой эфир состоится как только здесь будет 500 лайков. И кто досмотрел до этого момента, давайте сделаем небольшой флешмоб. Начинайте свои комментарии с фразы «Фартовый коллекционер» или «Бабки в шапку». Давайте удивим всех. И до встречи в новом видео в четверг. Всем пока.